Что делать, если квартира не продается? И потом ты его перепродаешь гораздо дороже. Я расскажу, как это можно починить. Стратегия продажи дорогих активов очень простая. Поэтому один из чит-кодов, если ты можешь сдавать свое помещение, пока ты его продаешь. Что делать, если квартира не продается? Ко мне в инсту ребята пишут, говорят, слушай, я в регионе поставил недвижку на продажу, она не продается. Это очень частая история, причем не только с недвижкой, если, ну, здесь задача прокачать все этот навык, и сегодня я расскажу, как я работаю с любыми продажами, потому что одна из ключевых моих стратегий – это перепродажа активов. То есть мы занимаемся этим в недвижимости, мы занимаемся этим доходных сайтах, и я приводил много примеров. Например, был у меня пример в Инстаграм, как человек-инвестор делает это с участками и сдачами. после того, как я показал, Люди пришли, которые говорят, что это абсолютно не работает, это полная фигня. И тут же в директе написал человек, который говорит, я этим занимаюсь в Сочи, это работает, и я уже много лет это делаю. Поэтому работает это или не работает, это лично ваше мышление. Если вы тоже так считаете, ставите палец вверх. А теперь поехали. Собственно говоря, давай расскажу критерии, почему не продается и расскажу, как это можно починить. Значит, первое. То, что от чего зависит вообще, будет продаваться или не будет? Да, естественно, от спроса. Спроса на аренду, спроса на продажу. И первая, первая ошибка, то, что если у тебя не продается, задай себе вопрос, а как ты продаешь? Вот пример одного из сообщений, которое я получил недавно в Инстаграм, Ба Соответственно, ты сам все видишь на экране, поэтому просто надо задавать себе вопрос, а как ты продаешь? Ошибка номер два, и это тоже часто встречается, это отвратительные фотографии и описания. Если ты хочешь что-то хорошо продать, пожалуйста, займись тем, чтобы сделать хорошие, крутые фотографии и сделать хорошее, крутое описание. Часто работает стратегия, когда просто продаешь актив, который плохо сфотографирован и плохо описан, ты его покупаешь и потом ты его перепродаешь гораздо дороже. Такие примеры мы тоже разбирали. Ошибка номер три. Это фокус на бесплатных способах, это попытки разместить какие-то бесплатные объявления, создать кучу фейковых аккаунтов, хотя стратегия продажи дорогих активов очень простая. Просто начните пользоваться платной рекламой и просто начните покупать охват. И у вас начнет получаться воронка. Вы сэкономите огромное количество времени просто на том, чтобы большое количество людей увидит ваше предложение. И воронка на самом деле выглядит очень просто, на первом уровне вы должны сделать так, чтобы максимальное количество людей увидело ваше предложение. Потом начинает работать конверсия, это ваше продающее объявление. Хорошие качественные фотографии, хорошее описание, чёрт возьми, работающий номер телефона. Такие случаи тоже бывают. Чёрт побери! И тогда на вам начнут поступать звонки. После звонков у вас появляются показы, вы начинаете показывать, после показов у вас появляются ноготки, ну, то есть люди, которые готовы за дату у кого-то ипотека, у кого-то еще что-то, и потом появляется продажа. И все, что вам надо понять, что у каждой продажи актива есть своя себестоимость. Подумайте, а сколько вы бы готовы были заплатить за продажу квартиры? 10 тысяч рублей, 15 тысяч рублей. На самом деле даже в крупных городах себестоимость одной сделки просто покупки рекламы на том же Авито или Насан часто бывает ниже и достаточно более меньших денег для того, чтобы эта сделка состоялась, и между тем, вот эта небольшая сумма часто уделяет инвесторов, которых получается продать, от инвесторов, которых продать не получается. Смотри, по поводу воронки, у меня есть книжка «Монетизация бизнеса», еще как минимум 5 способов получить еще больше денег от своего бизнеса, вы можете купить ее на Литрейсе пойти либо вы можете написать ко мне в инстаграм, у меня есть специальный пост, напишите в комментарии, мы вам вышлем электронную версию, если эта тема вам заходит, работает в любом бизнесе, включая перепродажу любых видов активов. Поставь этот видос на паузу, переходи в инсту и скачай свой экземпляр этой убойной книжки. Ошибку номер три разобрали это использование бесплатных способов и неумение считать воронку. Да, можно было воронку вообще вытащить в, отдельный, в отдельную ошибку. Ошибка номер четыре это когда ты покупаешь неликвид. Если ты занимаешься перепродажей, если ты хочешь свой актив продать. Изначально ты должен заходить в сделку, понимая, то что этот объект является ликвидным. И это, на мой взгляд, одна из ключевых факторов недвижимости, которые нужно учитывать при выборе активов для инвестирования. Пусть ты пострадаешь немножко в доходности, но твой актив должен быть ликвидным. Так ты сможешь всегда выйти из сделки. В конце приведу один из примеров. У меня есть офисное помещение в регионе, которое стоит на продаже. и мы постоянно покупаем платную рекламу. Примерно раз в неделю приходят люди, которые интересуются покупкой этой помещения, и цена этого помещения выше рынка. Соответственно, мы хотим его продать дорого, и пока оно продается, там сидят арендаторы, которые платят аренду. Поэтому один из чит-кодов, если ты можешь сдавать свое помещение, пока ты его продаешь, у тебя появляется достаточное время для того, чтобы просто выходить из сделки, спокойно продолжать получать доход. Это работает в недвижке, это отлично работает в доходных сайтах, Напиши, кстати, в комментариях, где ты знаешь еще хорошие примеры, как можно продавать то, что одновременно может еще и сдаваться. Если тебе это видео было полезным, палец вверх, подписывайся, пиши в комментариях любые мысли и увидимся в новых видео.